щетка для чистки насадок и зарядное устройство от сети как импульс снимаем крышечку включаем он достаточно мощный для кожи рук немножко больно но для груди шесток будет в самый раз.